Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии продвижения в социальных сетях». Друзья, в этом ролике я вам расскажу о, с моей точки зрения, лучшем, лучшем механизме, методе, инструменте, как хотите, называйте, продвижение в социальной сети однокласс Сразу хочу сказать, что если кто-то знает лучший инструмент, пожалуйста, Напишите в комментарии, буду вам очень благодарен. О чем пойдет речь? Речь пойдет о замечательном инструменте, который называется бот для социальной сети Одноклассники. Конкретно GetBot. Вот все, кто пробовал или раскручивает профили в социальных сетях прекрасно представляют какое колоссальное количество времени занимает набор друзей особенно целевых друзей дело в том что профиль в социальной сети начинает приносить какой-то результат когда у вас порядка двух или более тысяч друзей делать все это руками набирать такое количество друзей плюс еще постоянно бояться бана от социальной сети это ну, очень трудоемко и неблагодарная работа. Поэтому нужно, конечно, использовать различные скрипты. О, о скриптах для Facebook я вам рассказал. Но э, если вы посмотрите на большинство скриптов, которые сейчас э, предлагаются на рынке, то у них есть один такой большой минус. То есть почему их легко можно вычислить? Дело в том, что все эти скрипты, большинство скриптов делают э, одно какое-то действие. Ну, например, э, постинг в группы. То есть вы запустили скрипт, и он начинает делать одно и то же, размещать ваши сообщения в группу, либо там, ходить в друзья. То есть какое-то одно постоянно повторяющееся действие. Вот это всегда легко и просто вычислить роботом в социальных сетях, понять, что работает сейчас не человек, и естественно вас забыть. Инструменты, которым я вам расскажу, это инструмент для социальной сети одноклассники, он называется GetBot. Вот чем лично он мне нравится. То есть я был просто выражен, когда узнал о возможностях этого робота. Дело в том, что благодаря этому боту, я бы его даже назвал все-таки робот, вы можете полностью сымитировать работу в социальной сети одноклассники человека. Почему я это говорю? Дело в том, что этот бот выполняет колоссальное количество действий, которые в принципе должен в социальной сети делать человек, чтобы проявлять актив. То есть он ставит оценки, добавляет в друзья, заходит в гости, приглашает в группу, отправляет сообщения. То есть вот все эти действия э, данный бот может делать. Плюс, смотрите, какая очень полезная еще вещь у этого бота. Дело в том, что этот бот может выполнять э, действия о которых я только что сказал по людям которые находятся в онлайне по результатам поиска вот пройдется и обработать может конечно работать по вашим друзьям если вы их уже набрали и что очень радует по участникам какой то конкретной группы еще одна полезность которая появилась относительно недавно вообще бот постоянно развивается Вот когда я им начинал пользоваться о, а это было где месяца два только назад я узнал такой замечательной возможности. Бот не мог отправлять сообщения и не мог делать вот такую вещь, как запоминать историю, посещения То есть это мега-функция. Дело в том, что вы можете не надоедать людям. То есть бот запоминает, кому он ходил, кого он приглашал, лайкал и так далее. И не будет этого человека посещать в течение 30 дней. По прошествии 30 дней он снова может к нему зайти, если он попадается в списках обработки. Вот поверьте мне, вот такую операцию руками вообще нереально сделать. Поэтому довольно часто вы заходите к одним и тем же людям, приглашаете их в одни и те же группы и получаете за это от них по башке. Потому что вот это вот настойчивость не нужна, назойливость, она больше всего и раздражает в социальных сетях, за что и багат. А бот поминает, придет к человеку только через 30 дней. Ну, с моей точки зрения это очень хорошо ребята сделать. Но самое важное, почему я пользуюсь этим ботом, дело в том, что все эти действия, походы в друзья, добавления, приглашения, их можно записать в виде сценария. Вот самая мега функция у этого бота, почему я только им пользуюсь для раскрутки в одноклассниках, дело в том, что можно прописать сценарий его работы. Вот посмотрите, каждое действие, которое он выполняет, определяется, закрепляется за определенной буковкой. М. Ничего не делать. О. Оценки. Д. Друзья. Г. Группу и так далее. То есть вы прописываете вот такой сценарий действий. То есть чем длиннее, тем будет лучше. И бот начинает работать, как обычный человек. Вот поверьте мне, если даже взять молодой профиль и, мягко говоря, не нагреть, не ставить там в количество обходов там 500 или тысячу человек, а, например, ограничиться 50, как у меня, да, вот делать достаточно большие интервалы, вот видите, у меня интервал почти 50 секунд перед заходом к следующему человек, то вы никогда не сожжете свой профиль, потому что э, роботы социальных сетей будут думать, что работает человек. Причем вот этих сценариев вы можете написать несколько. Вот на этом варианте у меня прописано два сценария. Один, два. Прошел один сценарий. Запустили следующее. И вычислить вас, что работает не человек, ну, нереально. Я очень рад, что у меня вот есть возможность пользоваться этим ботом. У бота! У бота! Есть два варианта, то есть вообще бесплатный вариант, то есть ребята молодцы, то есть не жадные, а, ответственные, с классной техподдержкой, то есть бесплатный вариант он ничем не отличается от платного, только ограничение по времени, то есть вам дают два или три, а, до четырех дней, кажется, попользоваться бесплатной версией этого бота, понять, как он классно работает. А платный вариант он относительно недорог, где-то меньше 300 рублей в месяц вы платите и работаете. Но вы всегда имеете онлайн-поддержку и вы всегда получаете обновление сразу же для этого бота, потому что этот бот – это онлайн-сервис. то есть он запускается с сайта GetBot. Как его настроить, в принципе, все есть на сайте, но я запишу отдельный ролик по настройке и установке этого бота. Вот И свои рекомендации, которые я вот получил м, во время пользования этим ботом. Еще раз говорю, с моей точки зрения, это лучший бот, который полностью имитирует действие человека в социальной сети Одноклассники. Если кто знает лучшего, пожалуйста, пишите в комментариях. Большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, будете всегда с новостями. Всем спасибо, всем удачи.